хрящевым рыбам относятся представители нескольких отрядов скатов и акул. Название «хрящевые» данный класс рыб получил из-за отсутствия в скелете его представителей костей, то есть они имеют хрящевой скелет. Кожа у большинства видов покрыта чешуей с зубообразными шипами, покрытыми эмалью, Чешуи не налегают одна на другую, как у костистых рыб. Чешуя служит надежной защитой тела рыб от механических повреждений. Расположенные в несколько рядов на челюстях чешуи превращаются в зубы, которые по мере износа заменяются новыми. Осевой скелет представлен позвоночным столбом, в котором выделяют туловищный и хвостовой отделы. Позвоночник состоит из многочисленных позвонков. Каждый позвонок в центре имеет отверстие, через которое проходит хорда. Жабры открываются наружу, пятью-семью жаберными щелями. Жаберных крышек у представителей класса нет. Кроме того, у многих имеется пара отверстий за глазами, брызгалец. И самое главное, у хрящевых рыб нет плавательного пузыря. Поэтому, чтобы держаться на воде и не опуститься на дно, Акула вынуждена проводить жизнь в постоянном движении. Отчасти, правда, плавательный пузырь акули заменяют отложение жира в печени. Большинство хрящевых рыб – обитатели морей и океанов.